вы должны учитывать вот такую одну маленькую особенность как люди темного пути, так люди светлого пути, как люди Диониса, так люди Феба. Тот, кто идет по светлому Фебовскому каналу, имеет одну особенность в сознании, именно в целеполагании, которая очень здорово с одной стороны стимулирует, а с другой стороны тормозит одновременно. Это глобализм называется. То есть цели на мелкие не делятся, они ну, монолитные. Вот. Если мир, то обязательно во всем мире, да, а не в отдельно взятой кухне. Если это счастье, то для всех, не, вне зависимости от того, хочешь ты быть счастливым, не хочешь быть счастливым. Да. Счастье абсолютно для всех. То есть невозможность видеть маленькое в большом. А это немножко тормозит собствен... ощущение собственной эффективности. И поэтому сейчас, Олег, как представитель именно это, этого направления, вам очень сложно сформулировать так, чтобы увидеть как бы свет в конце тоннеля с одной стороны, а с другой стороны понять, как этого достигать. Потому что достижение всегда идет маленькими шажками, маленькими целями. Из маленьких целей вяжется большая. Поэтому сейчас вот такой вот диссонанс, такой вот раздра. В отличие от людей темного пути, которые в большей степени и пути Диониса, которые в большей степени склонны концентрироваться на маленьких идеях и за деревьями не видеть леса. То есть маленькие идеи, все существуют разнобой, не, и под ними плохо и слабо угадывается общее целеполагание, общая идейность. Это вторая крайность, о которой мы говорим. И здесь очень важно на уровне целеполагания, как тем-то другим научиться находить вот эту вот самую золотую середину. И большое не забывать, и на мелкое не особо разбрасываться. То есть есть мелкое, но всегда как часть большого. Если мелкое существует само по себе, это как вирус, как амела, которая готова в себя вобрать все большое. И заставить забыть о главном. Да, знаете, вот как человек, например, организует фирму, организует компанию, для того, чтобы он когда ее организует, он ее организовывал мягко говоря с голодухи. Ну, денег очень было надо, да? и вот он начинает заниматься там торговлей тем, семь, пятым, десятым, добивается какого-то устойчивого финансового результата, даже более того такого результата, на котором деньги, и их процесс заработка перестают быть основным и главным. И начинает задумываться о чем-то ино, то есть там, о своей глобальной миссии, там, например, о перевороте в экономике страны и так далее. И вот после того, как он начинает об этом задумываться, его фирма рушится. Вопрос, почему? Не Потому что в ядре изначально закладывалась другая идея эгрегориальная, добыча денег, а мы с вами говорили, система способно вынести и простить тебе абсолютно все, кроме разрушения своего ядра, кроме разрушения своей идеи. И тут человек, забыв про изначальную идею, основатель эгрегора, руководитель фирмы, его учредитель, забыв про изначальную идею, начинает думать о каком-то глобализме, что в ядро совершенно не вписано изначально. Но будучи проводником сил, будучи проводником сил ядра, и единственным, например, эгрегориальным лидером, у него нет других партнеров, которые могли бы его притормозить за штаны, он начинает перепрограммировать ядро. Ядро, естественно, что делает? Перепрограммируется. Но за счет чего? За счет развала полного системы. Уловили мысль? Да? То есть вот этого ни в коем случае нельзя делать. Если есть какая-то цель, да, она должна тебя вести, вести от начала до конца. Если ты понимаешь, что ты из этой цели уже вырос, сформируй отдельную систему, отдельный эгрегор и взаимоувяжи предыдущее, да, как неотъемлемую часть вновь созданного. Только так, но не программируй ее изнутри. Вот такой, таким программированием занимаются идеи, которые не свойственны вашему сознанию. Вот такие, такие случайные идеи, которые немножко не а, в контексте предыдущего. То есть ты зарабатываешь что-то, и вдруг кто-то тебе дает вирус, с которым нужно будет справиться, он дает тебе другую идею, а почему бы тебе не сконцентрировать свое внимание на прибыльности, например. Да? У тебя в ядре например, написано там, обучение, да, передача знаний, и вдруг тебе кто-то приходит и... Подсовывает мысль, да, а что это такое, почему у тебя контора так плохо работает, да, почему твоя система не дает тебе там невероятных прибылей. И ты, заразившись этой мыслью, этот вирус пропускаешь куда? В ядро. И этот вирус начинает разрушать. Целеполагание это фактически картина, которая отображает, как в зеркале, она отображает ваше ядро. Она не может как-то отличаться от ядра, она обязательно должна включать в себя идейность ядра. Это как голограмма, которая маленькие кусочки отражают в себе всю картину. Каждая цель ваша- это маленький кусочек, он, но он обязан отражать общую идейность, обязан. Если он не отражает общей идейности, значит ждите удара по ядру, это будет вирус, это будет вирус. Поэтому чем, чем больше вот этих малых целей, совсем малых целей. Да? Желание, например, поговорить с мамой, это желание, а цель позвонить маме в 7 часов вечера, это цель. Пусть даже до такого уровня она исполнена, но оформленная в виде цели, она сразу будет давать вам результат, потому что ставя себе цель, мы всегда говорим зачем. То есть если у меня есть цель позвонить в 7 часов вечера маме. Я точно знаю, зачем мне это надо, что я, должно, что я получу взамен. И вот то, что вы получите взамен, становится вашим достоянием, попадает в живое пространство. Поэтому вопросы, целеполагания не только в рамках вашей системы, а в рамках даже ежедневного планирования, это уже укрепление вашей системы. С утра или с вечера вы написали себе пошаговый план, по минутам и стараетесь его исполнять. Потому что составляя план, вы всегда знаете, что вы будете получать в конце реализации той или иной цели. Услышали меня? Да? А примитивнейший тайм-менеджмент здесь работает великолепно, вот в этой системе, потому что система, которую вы сейчас делаете, она прежде всего создана для укрепления вашей жизни в социуме, не там где-то, в иных мирах, не только внутри собственного очень богатого, но к чертовой матери никому не нужного мира. А в социуме, укрепляя ваши позиции здесь, заставляя вас здесь получать результаты и укреплять свои права, потому что права внутри собственного мира не приобретаются. Они приобретаются только во внешнем мире. Вы за это сюда и пришли, за правами. В этот социум, в эти жесточайшие... Ужас, ужаснейшие, нечеловеческие, можно так сказать, условия, да, или скорее вполне человеческие, но не духовные и не душевные. Откажитесь от глобализма. Пока абсолютно идея не созреет, я ничего делать не буду. Вас порвет от мелких знаний просто порвет. Вы будете как тот э, человек в моем, в моем любимом примере, который писал кандидатскую 25 лет, я, по-моему, вам ее уже приводила, да? всякий, всякий раз дело доходило до абсурдного перфекционизма. Пока не все не будет идеально, я ее в свет не выпущу. Ну, так он до сих пор ничего и не написал. Сколько таких горе-писателей, которые э, желают написать гениальное произведение, э, не то что в стол пишут, да, они даже до этого не доходят, они все варят в своей голове. Считая, что как только они сядут за м, бумагу с ручкой да, и, и начнут излагать свои мысли, из-за каждого угла им будет то Гоголь, то Пушкин пальцем грозить. Куда хальник намылился? И так, боясь этого обстоятельства, да, даже, даже не приступают, надо с чего-то начинать. Начинать надо с малого, не боясь этого. Понимают, что все большое состоит только из малого.